Животное в за 800. Недавно Apple Джек, Радуга Д, Шпинки Пай стали героями и полнометражного мультика. А кто они такие? Пони. Совершенно верно. До этого была франшиза «Мой маленький пони» из маленьких мультфильмов, теперь будет полнометражный.